Наконец-то выбрался на рыбалку, это первая рыбалка в этом году, потому что до очень долго на Акуховском находились лед, ну и в принципе погода вы сами знаете была какая, а вот сейчас посмотрим, что получится поймать, вчера браконьеры, ну так сказать промысловики, очень много карася на берегу выгружали, то есть рыба в принципе должна по идее заходить в камыш, а вот я чувствовал Попробуем, чтобы получится, поймать, смотрим на опарыша. На опарыш, потом сделал такое оранжевое вымя. Знаете, у нас там один знаменитый товарищ на ютубе, Серега, привет, любит на вымя ловить. Ну, правда, зимой, я попробую, весной. Потом кормить мы будем. Видно, нет. Здесь каша. Макуха запаренная и добавим панировочных сухарей. Ловить буду на удочку с кивком и на поплавочную удочку. Такой получился у нас бутерброд, то есть вымя и один опарыш. Ну что, пробуем. что сидел под лодкой, прошла стая карася прямо подо мной. Карась такой ладошечный, ну посмотрим, будет он ловиться. Я он просто зашел передохнуть. Может уже на терку? кто его знает. Хотя вода холодная, какая терка. Будем ждать, была первая поклевка. Посмотрим, может что-то и поймаю Друзья, вот она рыбка, первая рыбка этого года. Как видите, красноперочка, такая симпатичная. Как раз на засол пойдет. Я, кстати, очень люблю красноперку Ставим лайк, кому понравилось. Будем снимать дальше. чтобы была поклевка, приподняла поплавочек, давай же, долавлюся. Сейчас у меня стоит кусочек выми на крючке и два опарыша. Вот первого поймал именно на этот бутерброд. Сейчас чуть подыграем посмотрим. Соблазниться. Вот такой карасик. Ну, и рыбалка вроде пошла. Соблазнился на мой этом вроде. Долго он его мусолил. Конечно, хочется меньше карася и больше красноперки и плотвы, ну, отличный карась. Так, наверное, минут 30-40 я просидел, пока не пошла первая поклевка. Спрашивал у рыбаков, которые здесь тоже рыбачат. Рыбы нет. То есть карась с утра зашел в камыш, но толком не плевал. Ну все стоят там одну-две рыбки поймали и пошли на другое место. Вот, пока что так. Будем искать. Смотрите, какая красота сейчас. Погодка сегодня просто шепчет. Вот здесь, кстати, вон там утки, это нарки. Они только что между собой, я так понимаю, видно два самца, там бились за самку. Интересное такое зрелище. Ну все, будем продолжать рыбалку. Что-то интересное будет, будем включаться. Еще один карасик. Вот уже третья рыбка. Вот так, вон, тесть. Ага, ну уже все. Вы же домой. Нет, нет, серьезно, я там... Там я... Ну, вы же сказали, что домой. А я пошел. Так, а рыбу отдавай, моя ага, сейчас. А? Да не, нормальный ладошечный. Да, сегодня очень вялый клев рыбы. Ну, по сути, это первый такой солнечный день хороший. Вода еще 3 градуса у нас. Ну, показывает по гесметео. Надеюсь, что завтра уже будет чуть получше. Все-таки целый день сегодня солнышко было. Да что ж такое? Только что поклевка была и прекратилась. Безья, сегодняшняя рыбалка подошла к концу. День был не очень продуктивный, но можно сказать так. Вода была еще холодная. Рыбаков, кстати, было очень много. Рыбы было мало. Но что поделать. Я думаю, еще день-два и рыба уже пойдет. Завтра я попробую еще ходить на рыбалку. Посмотрим, как оно получится отрыбачить. Сегодняшний мой небольшой. Два карасика и красноперка. Сменил где-то 5 мест на двух местах клевала, то есть на одном месте одного карася и красноперка, на другом карася ну честно говоря, такое ощущение, что они были залетные, с утра очень хорошо зашел в камыш карась, но при этом не брал то есть некоторые, я слышал там мужики кто за хвост, кто за чешую там поднимал, но это чисто косяк пошел и они случайно его зацепили, в общем все, всем удачи кому видео понравилось, ставим лайк подписываемся на канал, все, до новых встреч сейчас я покажу улов вот такой карасик один, вот это был первый, он такой побольше, ну хороший ладошечный карась и красноперочка, если бы такая вся была, то на засол бы пошло.